Всем доброе утро, приветик, Риш. Привет, привет, Машунь. Сейчас немножко подождем, пусть присоединяются. Привет! Не слышишь? Так. А почему ты меня не слышишь? Слышно, видно меня? Поставьте плюсик, если меня слышно. Ириша, сейчас слышишь? слышно вижу плюсики пошли ну давай перезайди. Тут нажала я куда-то не туда. Давайте начнем с медитации небольшой. Все внимание переведите на дыхание. Чувствуйте, как воздух входит и выходит. То есть дыхание происходит естественным образом. Мы как раз... Привет, Олечка! Все внимание на дыхание. <со> С этого начинаем. <со> Отпустите всю суету ума. Все внимание словно разворачиваете внутрь, отлипаетесь от внешних объектов. Если возникают какие-то мысли, переживания, чувства, не вовлекаемся в это все внимание на само осознавание. Если возникает какое-то волнение, какие-то страхи одолевают ни на чего не отвлекаемся, Просто осознавайте, как происходит дыхание, слышание, говорение, видение. Знаете осознайте одну главную вещь, что все, что вы видите, слышите, чувствуете, переживаете, это все ум. И если ваш ум вовлекается, слепается с мыслями, то у вас возникает чувство, что это мои мысли, что это я делаю, я чувствую, я осознаю бесконечное я-я-я-я-я. И когда происходит вот это слипание, то есть некое ложное чувство авторства, тогда у вас возникает отождествленность. То есть вы теряете связь с внутренним ощущением себя. Словно внимание выпрыгивает вовне, изнутри. И если э, одолевают э, страхи, какие-то депрессивные состояния или еще что-то, э, вообще это первый сигнал о том, что любой кризис – это очень хорошее время для того, чтобы осознать себя и окончательно проснуться. И сейчас очень хорошее время, когда внешняя деятельность э, приостановлена. И вместо того, чтобы питать э, какие-то страхи, э, то есть питать какую-то иллюзию о завтрашнем дне, все внимание возвращайте в эту живую сейчасность, в этот момент, в котором вы сейчас пребываете. То есть осознайте, что кроме вот этого живого сейчас ничего нет. Все остальное — это воображение вашего ума о будущем либо воспоминания о прошлом. Поэтому очень малый процент пребывает тотально вот в этой живой сейчасности. Если бы каждый индивид пребывал вот в этом здесь и сейчас, то есть осознал, что даже... Вот, Прибывать здесь и сейчас ⁇ это тоже такая, такая фраза, которая а, немножко уводит. То есть глубинным самоосознаванием вы осознаете, что вы и есть этот, а, это здесь и сейчас. Что вы никогда никуда от себя не уходили и никогда никуда не придете. И тогда ваше внимание, ваш вот этот интерес, он возвращается только в эту живую сейчасность. То есть для начала отслеживайте все свои тенденции ума. Отслеживайте те мысли, которые вы гоняете в своей голове. Будьте внимательны к тому, что происходит именно в этот момент. И очень хорошее, хороший инструмент ⁇ это осознавать свое дыхание для начала. Это очень быстро возвращает вас в тело. То есть для, того, для начала это шикарнейший инструмент. Еще раз, все внимание на дыхание. Дыхание просто происходит. Будьте тотально внимательны к тому, как происходит процесс дыхания. Начните исследовать это явление. Теперь осознайте сам процесс слышания. Исследуйте это явление как слышание. То же самое с видением. Видение просто происходит, слышание просто происходит, дыхание просто происходит. Вы для этого ничего не делаете. Это естественные процессы. Если у кого возникают какие-либо вопросы, можете написать. Если не возникает, их не надо придумывать. Все ваши страхи, все какие-то переживания, все какие-то депрессивные состояния, страдания возникают в тот момент, когда вы забыли о себе, о том, кто вы являетесь на самом деле. Ваш ум слипся с идеей, что «я есть человек», И от этого возникают все страдания. Когда случается абсолютное пробуждение, вы ясно осознаете, что все что вы видите, слышите, чувствуете, переживаете, это все фильм. Задайте себе простой вопрос, кто я? Ответьте на него. Сможете ли вы на, а, найти ответ на этот вопрос? Что бы ни происходило в вашей жизненной истории, вспомните себя, осознайте. Все драмы разыгрывает невежественный ум и перед пробуждением атаки ума усиливаются здесь вам поможет только ясность это самый прямой путь. Если ваше внимание выпрыгивает, возвращайте его через дыхание. Снова и снова возвращайтесь в тишину. Исследуйте эти явления. Обнаружьте то, что даже за пределами этой тишины. Что бы ни происходило вовне, истинных вас это абсолютно не затрагивает. У нас всегда тема осознавания, вспоминание себя. Истинная медитация — это опустошение. Когда вы перестаете что-то искать, чего-то хотеть, В жизни каждого человека наступает тот момент, когда необходимо сделать остановку. Просто остановиться. Остановиться и вспомнить себе. Сейчас такой момент у планеты чуда. Да, сейчас очень отличный момент. Поэтому используйте это время во благо себе. Не сопротивляйтесь ничему. Отлепитесь от внешнего. Разверните все внимание внутрь. Сядьте, успокойтесь, почувствуйте свое дыхание. Осознайте себя прямым фактом осознавания, что вы просто есть. Вам для этого ничего не надо делать. Не спорьте с тем, что есть. Если все рушится, если кажется, что почва уходит из-под ног, это только кажется. Это хорошее время распознать иллюзию как иллюзию и обнаружить то реальное, чем вы являетесь на самом деле. Реальному никогда ничего не угрожает, а нереального просто не существует. Все, что вы видите, это воображение вашего ума. Выплюньте все идеи о себе. Задайте себе вопрос «Кто я?». Исследуйте этот вопрос. До повары до времени вы считаете себя человеком с именем. Вы просто в этом глубоко уверовали. И это глубочайшее заблуждение. То, чем вы являетесь, никогда не рождалось и никогда не умирает. Катюша, как ответ должен прийти? Здесь необходимо быть искренним и честным. Когда вы задаете этот вопрос, кто я, могут вываливаться куча определений. Знайте, что любое определение ⁇ это не вы ⁇ это то, во что вы поверили. Истинный ответ на этот вопрос вы никогда не найдете. Это и есть ответ. Раскрывайте внутреннее мастерство, задавайте себе отрезвляющие вопросы, глубинные, живые, расчипируйте себя, потому что до поры до времени вы являетесь просто запрогр... запрограммированной программой. И пока вы это не осознаете, вы глубоко спите. Кроме вас никого нет. Абсолютно никого. А с, этим, а с этим мутным что делать? А я не знаю, кто такой мутный. Может, просто в глазах у вас мутно надо, ну, как-то. Помыть глаза, стеклышки протереть. говоришь о моем воображении, мой ум играет в это. Все есть твой ум. Но пока у тебя есть мой ум, мое воображение, исследуя эти моменты, пока возникает я, мо ⁇ мне, вы будете страдать. То есть это захват. Вам ничего не принадлежит. Катюша очень болезненно а реагирует тело. Что делать? Терпеть? Просто смотреть, что с телом происходит. И не знаю. Тут нужно более конкретно расписать, на что оно реагирует. Потому что ум тела в связке до поры до времени. И, как говорится, все болезни от ума. Тело — это лакмусовая бумажка. Само по себе тело не болеет, болезней не существует. Здесь нужно исследовать очень тонкие подсознательные структуры. Либо, может быть, такой вариант, но это только вы внутри себя искренне распознаете, исследуете тоже этот момент. Возможно, что просто происходит глубинная трансформация. Потому что с абсолютным пробуждением ощущения телесные очень усиливаются. У вас такое чувство, как будто вас поджаривают на сковороде, либо в центрифуге там выворачивают, могут кости болеть. А, могут а, вялость какая-то быть, усталость. Здесь все индивидуально необходимо смотреть. А... Я не употребляю вообще каких-то лекарства обезболивающих или еще что-то, когда происходят болезненные а, какие-то моменты. Ну, это просто видится, нет отождествления с этим, страдания по поводу этого нет. Я знаю, что это пройдет. Поэтому... Но это у каждого индивидуально. У каждого есть свой порог терпимости. У меня он очень большой, высокий. У меня только звук, всепоглощающий блаженная пустота. Здорово. Рада за тебя. Если еще какие-то вопросы есть, пишите. Отваливался духовный блок, ум уж очень за это цеплялся. Да, духовность, она такая. То есть духовный и религиозный контекст надо тоже выплюнуть. После всех этих трансформаций начался порыв творчества. Рисую, пишу стихи. Просто живу наслаждаюсь собой. Умничка, рада за тебя очень, Улечка. Доброе утро всем прибывшим. Будьте внимательны к тому. Задавайте такие вопросы. Например, в тело Ложиться спать. Кто видит сон? Обнаружьте, откуда идет видение. Кто свидетельствует? Тело просыпается, вам кажется, что это реальная жизнь. Но кто-то ведь эту жизнь тоже смотрит. Поэтому все внимание разворачивается на само смотрение. Это тоже как инструмент. Очень хорошо помогает. То есть внимание на дыхание, внимание на смотрение, внимание на само внимание. В общем, исследуйте эти моменты. в сон осознанно я не знаю как выходить в сон. кто хочет выйти в сон осознанно осознавание всегда есть вы просто наблюдение вам никуда не надо ни входить ни выходить то есть вы же уже осознанно видите сон значит уже есть осознанность этого я как бы вот эти всякие штучки осознанные там сновидения все что мне не интересно Поэтому я на этот вопрос как-то глубоко не могу ответить. До поры до времени в вашу жизнь приходят какие-то практики, какие-то медитации, какие-то книжечки. Но в какой-то момент вот это уже настолько все тошнотворно становится, нужно все откинуть. Это были как направляющие. указатели так у меня тут запись идет ребят мне что-то нужно нажать осталось минута 46 я сейчас нажму если что перезайду если у вас есть вопросы то мы можем еще немножко задержаться так надо сделать чем отличается внутренний контролер и наблюдение. Сейчас я отвечу, перезайду, хорошо. Я снова с вами. Так, кто вопрос а, там писал, еще раз напишите, что я уже забыла. У меня быстро. Вообще, получается, сегодняшнего дня по 10, вот с 8 Москвы... Примерно до 9, ну как пойдет, здесь прямые эфиры, и если действительно у кого-то э, очень тяжелое состояние, паника или еще что-то, пожалуйста, приглашайте, пусть присоединяются. Катя, а как быть с умом и эго? Ведь если хочешь начать свой проект, ведь сразу включается делатель, но жить-то хочется достойно. Ничего не надо делать, это тебе все снится, там все само делается. Если опять-таки ты решаешь, что это ты делаешь, у тебя включится биологическая энергия, и ты будешь в напряжении. То есть ты будешь опять стараться. Уже в данном случае ум он используется по моменту например к тебе что-то приходит какая-то идея ты быстренько села расписала причем креатив вообще идет все расписала то есть изнутри есть знание какое-то ты уже не опираешься на опыт прошлого ты его можешь интегрировать как-то использовать но теми программами которыми ты шла до пробуждения вот они не будут работать Потому что здесь на бытийном уровне все по-другому. Чем отличается внутренний контролер от наблюдения? Контролер — это всегда напряжение. То есть в наблюдении уже осознается контролер. Я чувствую, что это что-то выше ведет. Кроме тебя никого нет. Это ощущается как ощущение потока, но смотри, то есть будь внимательна а, к, к тому, а, как идет говорение. Потому что мы, как правило, очень лингвистически переизбыточны, и язык тоже он меняется. Как рас растождествиться с телом? Осознать, что вы никогда не были с ним отождествлены. Тело вам снится. Ну, значит, другой уровень меня. Ага, а кого меня? Уровней тоже нет никаких. Это я для продвинутых говорю. Сначала вы в уровне там играете. Ум в это играет. Что это как это? Что это как это? Не понимаю. Вообще, если у кого сильнейшая запутанность, если кто застрял, то в ближайшие дни начинается 21-дневный онлайн-ретрит, где глубинная очень работа происходит. Можете туда присоединяться. Как это принять, что я не был телом? Тело случилось в вас. Это смена восприятия. Когда у мозга есть готовность, он это распознает. Все, что происходит, то происходит. Таким образом, абсолют проявляется через множество тел. Есть единое, которое играет во множество. «Шесть лет обеспечивает мама, не могла заработать. Трансерфинг уже не работает. Когда началось пробуждение». Но свое любимое занятие еще не нашла хватает на неделю надоедает играть что можно сделать но здесь труд души включается перестать себя винить откинуть все во что вы верили не смотреть в какое-то прошлое всей частность только просто здесь еще идет поиск себя через какое-то занятие немножко не туда направление поэтому не включается энергия то есть если такие моменты возникают что вот у вас вы отслеживаете Тон, тоньше. Вот пока абсолютное пробуждение не случится, ресурсность, она будет такая вялая. То есть пока вы ищете себя вовне в чем-то, это будет волнами. То есть вы будете терять, иначе, как, как сказать, находить и терять, находить и терять. Необход, необходимо обнаружить того, кто в это играет все. Еще минут 15 мы с вами повзаимодействуем, поэтому, если вопросы у кого есть, пишите. Подскажите, пожалуйста, как должно случиться? Что именно должно случиться? Что вы ждете? прямо сейчас вы есть пробуждение подскажите пожалуйста как должно случиться пробуждение Оно, э, она не должно случиться она вот здесь важно просто осознать себя это и есть пробуждение начать э, исследовать э, свой ум вот когда уже вы ясно различаете что есть маленькая что есть вообще большое то вот это пробуждение меня прет я после всех трансформаций стала полная энергии сил просыпаюсь 5 утра без будильника и все так прозрачно стало четко вижу как он включает игру свою какие-то только сценарий не проигрывает. Вот это и есть, да, уже пробуждение, когда есть развлечение. Отпали вопросы, остались, осталось только таинство. Отлично. Если у вас есть идея о том, что пробуждение или просветление — это конечная какая-то стадия, вы глубоко ошибаетесь. То есть это просто смена восприятия. Там нет никаких состояний, то есть, и вы это можете сами глубинно пережить, когда будете готовы. Просто знайте, если в вашей жизни сейчас происходят какие-то потери, кризис, страхи одолевают, депрессия, страдания, боль, не сопротивляйтесь этому. Исследуйте того, кто свидетельствует все эти явления. Это прямой вообще выход. Явное обнаружение. Сейчас прекрасное время. Прям все способствует. Самое лучшее время. Ну, <с> да. <expert giveaway> no, yeah. Как исследовать к того, того, кто замечает это, ну вниманием только разве... тренироваться со вниманием. Катюш, что с памяти момент прошел, ничего не помню, стерся. Ну бывает такое, это обнуление происходит в системе. Я, ты тоже стирается. И ничего не остается. Направлять внимание на самоосознавание, то есть вы же осознаете все эти процессы, все явления, мыслительный процесс. А все, что происходит, мир объектов случается, тело, страхи какие-то, мысли, еще что-то. Если вы это осознаете, это уже в есть пробуждение. Ничего нет, и все пофиг, но тут немножко искажается. Наблюдая за умом, вижу, как программы и зацепки какие-то происходят. Но как от них избавляться? Включать волю и дисциплину не хочется, а надо, наверное. А просто увидеть, что это все фантомы, избавляться ни от чего не нужно. Если есть наблюдение, значит, это уже вываливается на экран сознавания. Просто наблюдение. Как только возникает желание избавляться, то есть внимательно быть к тому, кто хочет избавляться, это осознаю и все на этом ну да все осознаю осознавание есть всё. вы всегда осознаете вы просто прикалываетесь что вы спите это ум играет в игру уснул проснулся но тут ну, необходимо исследовать а, глубочайшие все а, вот эти явления которые происходят то есть Возникает ли гни... Гни... гнев, там, агрессия, либо то есть, такой момент, когда ум заматывает, возникает ли страдание? То есть, если это все возникает еще, то это просто система сама себя будет. Гормональный фон может сбиться. У меня что-то с циклом происходит. Да, все может сбиться даже может резус-крови поменяться. То есть, смотрите, меняется все, и для этого необходимо время. Все в наблюдении. Наблюдайте, да. не понимаю что, что значит система будет не поняла Кать, договорите по вопросу мы осознаем все наблюдаем а дальше то что смотреть на того кто наблюдает Уплотнить наблюдателя потом уже включается свидетельствование можно такой вариант если вам понять не будет а так осознавание всегда есть. Всегда есть. Все внимание на само смотрение. Если все еще есть гнев обиды при осознавании почему, значит где-то вы там себя обманываете, где-то что-то поджимаете, за что-то себя вините. Вот это все личностное восприятие. Здесь внимательны будь к таким моментам. Повседневности возвращайте все внимание на внимание, все внимание на дыхание. Кто как Славливает, как и делать. Сначала часть внимания на процесс смотрения и постепенно нарабатывая и укрепляя это качество присутствия. осознайте, что вот в осознавании случается внимание. В осознавании. То есть отловите вот эти моменты, э, распознайте. Распознайте природу вещей, явлений. Вам ничего не надо нарабатывать и укреплять. Вы пря прямо сейчас есть э, тотально Так что еще делать, чтобы гнев, обиды больше не происходили? Распознать того, у кого есть какие-то идеи по поводу этого мира, этой жизни, по поводу других. То есть, когда вы обнаруживаете, что есть только вы, кому у вас тогда претензия? к самому себе, если к самому себе, тогда начинается процесс распознавания, кто этот сам, который к себе имеет какие-то там требования, какие-то идеалы. В общем, тут просто только ясность. После пробуждения не хочется говорить. Как общаться, когда нечего сказать? Никак, не говорите. Придет время, заговорите. Распознавать абсолютно несложно. Все сейчас прям происходит, все явно. Сложность только... Сложность ум играет. Вообще все стало волшебством. Встречаются люди, которые со мной на одной волне. Это прямо космос какой-то. Все происходит, как в сказке. Фатальный поток рада колесо сансара это в мире душ земли а если душа в гости за опытом пришла она понимает это что ее загрузили в матрицу земли можете рассказать о таком душа никуда не приходила это все еще сказки в которые вы поверили сансара тоже вам снится увидите что это вам все снится вот это очень много идей в голове, то есть абсолютное пробуждение — это когда не остается ни одной идеи, ни сансары, ни нирваны, ни мира, ни душ, ничего. Для ума это очень страшно, потому что он а, выживает а, вот в, эти, в этом каком-то знании, полученного из книг. То есть когда вы истинно продвигаетесь в самоисследовании, у вас один вопрос «Кто я?». Все остальные отпадают. Как, зачем, почему, откуда, куда, это все, неважно. Если вы еще а, лелеете себя вот такими вопросами, просто там ум выжи... выживает в этом. Иришечка, привет моя! Я не вижу, что я один, как увидеть, что я один. А откуда? Откуда это знание? Распознайте а, так. Сейчас. Я не вижу, что я один, как увидеть, что я один. Но здесь только исследовать. А если это не из книг, исследуйте, как работает мозг. Еще раз. Все, что вы видите, чувствуете, осознаете, это все ваш ум. Для того, чтобы... Видеть абсолютное, реальное, такое, какое есть, необходимо перестать воображать. Необходимо быть смелыми, отбросить любое знание. Абсолютно любое. Для ума это страшно. убирается остается мозг а мозг он ваш и значит мозг это ну как ум убирается мозг остается здесь запутанность у вас какая-то Это я вижу без воображений. Необходимо распознать для себя, что такое маленькое Я, механизмы его включения. Как только возникает некий а мысль, что я некий отдельный маленький, возникают сразу другие, сразу расстояние. Еще пять минуточек. Иногда я нахожусь в своей тишине, как в центре торнадо. Все остальное. Мысли, люди, вихрем происходит вокруг А я вакуума. Иногда я. Это миллион атомов и все, что происходит, это есть я. Присмотритесь к этому я. Но истина, наверное, одна. Будьте внимательны к тому, кто заявляет о том, что он находится в своей тишине. Есть очень тонкое чувствование, причем с самого детства, что все сон с годами усиливается. Но уму еще хочется поговорить о политике, и о политике и других эзотерика уже позади. Но он всегда о чем-то хочет болтать когда она болтается интерес пропадет ко всему этому тогда интерес развернется к глубочайшему самоосознаванию понимаете пока вы а, не распознаны сами собой вам скучно самим собой вам обязательно кто-то нужен. И многие на, на, вот в этом режиме самоизоляции с ума сходят. Но это шикарнейшее время для того, чтобы познакомиться с самим собой. Со своим глубочайшим одиночеством. Со своими теми теневыми а, сторонами, которые были вымещены. Это глубочайший процесс расторждествления. Поэтому большая часть, которая обращается этой игрушки этот ум так играет но наступает такой момент, когда просто хочется быть воем вот это самая та грань когда вы словно в стенку уперлись вот с такими вот в, в, в таком состоянии у людей уже возникают глубинные вопросы, действительно не поиграться Катя наблюдение красоты вокруг это нормально или это тоже ум все есть ум Нет. просто смотрите в какой-то момент ваш ум а, ну его еще называют невежественный когда он потерялся когда он там при преисполнен различных всяких идей когда у вас есть глубочайшая мысль, что есть я, а есть отдельный ум, ничего отдельного нет. В конечном итоге глубочайшее переживание одинности и понимание природы вещей, то, как устроено мироустройство. Еще раз возвращайтесь э, к себе вспоминайте себя увидите что вы никогда никуда не уходили и по сути вам возвращаться даже некуда и еще если такое ощущение что ты умер и все это происходит не с тобой это что Мозг так описывает. Именно тебе в данном случае. Не отвлекайся на ощущения и на то, что происходит. Все происходит как происходит. Все естественно. Все внимание на осознавание.